Для приветствия гостей и виновников торжества на сцену был приглашен первый проректор Казанского федерального университета Прияснин Зарипов. Тот заряд бодрости, жизньюранс, который вы здесь получили